не ветерка доброе утро что доброе утро. там что-то ловится Прям подлещика поймал И все понятно свяжу доброе утро Расскажите, пожалуйста, как у вас дела. Все отлично. Правда, рыбы нет. Рыбы нет? Рыбы нет пока. Но это временно, <свен> я надеюсь. Временное явление. Там же что-то колышется. Кто там? <свен> Серега, не нападай на Валентина. <свен> Эй, вы там вдвоем? <свен> Сережа, что за колывания? Я уже по второму разу лиспать. Почему? <свен> А ну просто мы ну, все одного карпика небольшого. Ну, а, поймал карпика? Не клевала больше. Mm -hmm. И лег обратно спать? Да. А это шо? Чье это? Валентин собрал вчера мне все снасти. Ну не Валентина а его карась. Кто там был, не знает. Понятно. Говорит, не клюет. Конечно, никто же не ловит. Просто закинули, думают, сейчас будет ловиться. Но. Надо же кормить место. Прикормить его, в конце концов. Э, друзья, как бы там ни было, но человек должен оставаться человеком даже на рыбалке. Правильно? И чистить зубы. Умываться. Не превращаться в какого-то там поросенка, в конце концов. А вокруг себя делать какие-то нормальные... Человеческие условия более-менее комфортабельные, они через, блин, трое суток рыбалки, о, по-моему, едут там. нам, э, прийти как дикобраз домой, правильно? Поэтому гигиена превыше всего. После вчерашних посидушек, конечно, немножко, конечно, головка побо, но все, сегодня ловим. Отдохнули, и хватит. Ночью так были шакалы, потом под утро начали летать, лететь, перелетать гуси, да? Какие еще звуки ты слышал? Шакалы вот и сейчас недавно буквально. Будет. Да? Ну и храп. Кучу промысловиков в том районе. Да. Сетки кидали. Вы хоть одну сетку здесь видели? Ну, не видел. А это о чем указывает? Говорит, о том, что тут нет рыбы? О, нет. О. Это это вы, не, это вы ловите, вернее, не ловите, и э, эту проблему спихиваете на понятно кого. Вон смотри, вон промышленник видишь, едет, он они тут сетки только налаживают. Вот сейчас посмотрите, а выкидывают они дальше. Ну и тут что? Они проходящие. Ну и что? Да? да. Не а спихивайте на промыслы. Не Дереба. Значит, смотрите, когда стояли промысловики, вы говорили, я не ловлю, потому что тут я... сети стоят. Теперь их тут нет, а он говорит, я не ловлю, потому что там и сети ставят. В общем, вы как-то определитесь и начинайте уже ловить, в конце концов, в мы, первую очередь. Мы ловим, ловим. Переубедить Валентина нужно только так, чтобы самому поймать карпа и показать ему, что рыба есть. Но даже косвенные признаки, что она есть. Посмотрите, это же чешуя. Ты с собой привезли рыбу. Да-да-да, да, не... да. привезли с собой рыбу. Вот эта чешуя от прошлых рыбаков осталась. Не говорит косвенно, То что рыба. рыбаки не ходят в чешуе, рыба ходит в чешуе, которые они привезли. Короче, все понятно. Утро у нас. Ой, по башке получил. Пермушкой. Кто это? Что это за рыба? Не знаю. Надо посмотреть в интернете. Но морда леща, получается. А тело тарань, что ли. Но на червя отзывается. Сюда живем. Вот так надо. Ладно, давай достанем. Ух ты. Карпушек. Ух ты. Ух ты. Все, рыбалка удалась. Так, все, этот уже в садок идет. Все. Хотя бы, хотя бы такой. Ну, на уху пойдет. Да. Угу. Так, ну что же, сундучка выглянула. Получается там восток, запад, чистый южный ветер подул. То его не было, не было, и вот он под так, друзья значит, на картовое удилище я поставил макушатник с нашим крючком все для клева. вот такие вот и попробую на него такой силиконовую кукурузу такую посмотрим к чему это приведет что там сомик. о первый сомик Да сейчас будет на уху то, что надо. А карпики что будем делать? Тоже Тоже туда, да. Они много для ухи? Слушай, мне кажется, вот этого на уху хватит. Не, может хоть одного карпика будет там одно. Да? Да. Такая хорошенькая. Карасик есть. Подлечик. Даже рак. Ой, три. Да. Не, еще чуток. Еще не кипит. Еще чуток. Совсем уже. Чуть-чуть, чуть-чуть. А. На стол. Вот На железо. На мульку. Да. Красота. Дякую. Красота. Лепота. Да. Паша, красавчик. Сейчас будем пробовать. Давай. Так, уха готова. Прошу всех к столу. Спасибо, Я забыл об этом. А можно кинуть. кинуть? не надо, порезать. Он же И... если сварится, он Так, что там это это? Карпик. что, отпускаешь Я снимаю, что показать. Да, да, правильно, правильно. Ну, идем в бой. Давай, Горошина, А Давай, да, да, зачем ей сделаться? Ага. А, есть. Ну, там уже дергалось, недаром. Вот Может, нормально. Да пиво. Вот это репестно. Рубят шаленый обалдера. А, а, не а на части. Вы... А вы... а вы... Ну, на... Не, ну просто вопрос в том, как табелируют. Это вопрос. А э... табелируют по закону, как положено. Не, я понял, что э, можно табилировать и суть через стороны. Они пишут 15 часов одного дня и 8 часов второго дня. Из 9 до 9. Ну, я не буду спорить. Нет, это просто ну, не ракобрировало для А вряд ли бы надо ну, турби кондировали. Ну, в смысле, не похоже. Карпик маленький. Красивый, красивый. На червях. червя? Черного. Так, Это Валентин тоже сегодня ловит красавчик. Видя, он себе сидит ага. на крючке, хорошенький, О. широкий. Ага, да, отличается от Днестровского. Такой да, красавец, серебряный карасик. Да. Тут вот красавец какой, а? Супер. Это только на Дунае такая рыба. Ага. Ну, зайка. Конечно, мел, мелковато все, но что есть, как говорится. Чем богато, тем и рады. Вот они вчера перекрытились и сегодня были. Перекрытились. Я же я говорю, те зовут Эти, говорят, о, ребята, тут вообще-то как бы добрый, добрый, есть кого И довольно-таки много, сами не справимся. Доброе утро. Доброе. Что Кто? там у нас? Рыба. О. Да -да. О, б... О, хорошенький, слушай. Да. На червя, да? Да. Друзья, это утро третьего дня нашего пребывания да. здесь. Я еще ничего не забрасывал, вот. Леня уже поймал, ну красавчик, сейчас будем тоже забрасываться Все. Сереж, тебе уже надо меньше делиться с, с кем-то, чем-то. На сразу у него улучшилось. Да, Паша, расскажи, как тебе наша поездка? Замечательная поездка. На Дунай вообще всегда хорошо. Красиво. Красивые места, мало народу. Лебеди плавают, шакалы бегают, волки всякие. Воют, да? Воют, да. Тут вообще красота. Красота и природа. И отдых, лучше, лучше наверное, нету мест. Ну, поездка у нас получилась замечательная. Ну, Дуна это особенное вообще место. Здесь обалденная природа. Вот. Море удовольствие, море позитива. Редко получается выбраться на подобные далекие как бы, выезды. Но в общем-то никогда не жалею в подобных выездах. Компания замечательная. Уха. Шашлык, ну, все как положено. Все замечательно. Поездка, в принципе, супер. Поляна классная. Все разместились. По рыбе, что сказать. Здесь, ну, в принципе, без рыбы остаться не остались. Ребец, вот такой. Вчера вроде бы показывали, да? Вот. Караси, стандартный карась здесь, 300 грамм. В принципе, в Днестре такого нет. Карпа пока не видел. Ребята там карпа словили. Я еще э, на грани того, что должен поймать. Буду стараться сегодня до 12. Все супер. Рыбалка супер. Отдых супер. Компания супер. Все очень-очень сильно понравилось. Единственный, конечно, есть минус, что сегодня уже домой. Хотелось бы еще остаться на пару дней. Такого отдыха. Ну, все, хорошая рано или поздно заканчивается, поэтому будем, будем сегодня финишировать и собираться на следующий раз. Готовиться, так сказать, на следующий выезд. Хочу поделиться своими эмоциями про, за час, проведенный на рыбалке. Потримали массу задоволения. Блин, бачите, чекав рік этого звонка, этого поведомления, когда меня пригласили на Дунай. Подыхать этим свежим воздухом, по помиловаться этой великою водой. Ну, рыбалка чудовая, то есть рыбу мы ловили. Конечно, не было таких трофеев, як в прошлом году, але мы с нетерпением, у нас час до третьей години есть, с нетерпением чекаємо. Дякую за организацию, Сашу, Валентину, хлопцям которые нас привезли, Паше. Он чудовый шашлик для нас сделал. Взагалі природа классная, мы чуть-чуть на эмоциях, конечно, тут и дичьи куча, и коровы, и вовки, ну, в общем, круто, да, все, дякую вам за увагу, буду еще доловливать своих этих 2-3 години. Ну, в следующий раз поедешь? Обовязково, обовязково. Чекает на да? Все, да, ну, не, ну давайте, чтобы не рік чекать там, может... Не знаю, недели 2-3 хотя бы <реш> в этом году, пока вот, погода нас радует, пока не холодно. Что, еще раз? Ну а чего нет? Доброе. А, не да, вот тут самое большее. Хлопцы, это как-то меньше. Нормально. Чуть -чуть Можете... Нет, тут чуть-чуть больше нормы. Ну как раз поделишься с Валентином про а фигню и все будет хорошо, да? <реш> с кем с кем с Валентином? Я уже ним Палаткой одну... палатку делишь, что? <реш> вы... <реш> <реш> <рыбы> палатку делишь, уже мусю рыбы поделить все уже. Квадратными метрами поделили все уже. Ага. Так, впечатление классное. компания классная, погода классная, посидели, трошки рыбы поймали, конечно. Кто, Отдохнули, да? Кто ехал за большой рыбой, у того облом. Кто ехал отдохнуть, тому хорошо. Лично я отдохнул, посидел. Ну, рыбки чуть-чуть половил. И хватит, правильно? Да. Но норму взял и хватит. Крупной нет рыбы. Зато погода классная. Ночи, как, как белая ночь. Такая луна светила, что... Можно практически без фонарика было ходить И сейчас, ну ветерок, солнышко, тепло, светло Мухи не кусают И Все прекрасно Мега-рыба, мега Нано-технологии Мега. мега. Нано, нано технологии. Нано рыба. Рыба. Место, в принципе, интересное Но как-то по клеву не очень получается Удачно складывается То есть я взял одного карпа, притом это было я так понимаю, не система, а случай. Карп не крупный. По мелочи. Фидер там такой вот я даже не бросал, не начинал. Пробовали все, кормились. Горох, кукуруза, макуха, пенопласт, два вида червя, опарыш. Все молчит. То есть силиконовая кукуруза, разные виды монтажей, разные виды поводков, флюрик. На поводковом материале результата не дала дистанцию брал и до русла и в русло и на ближней бровке и под берег то есть пока результата нет сейчас вот еще раз перезаброшусь заброшу сейчас усилилось течение там 250 грамм поставлю груза сносит 125 150 сносит и будем как бы ждать может быть что-то и повезет ну ты приехал за рыба я правильно понимаю я, помимо всего прочего, как бы получаю удовольствие от процесса вываживания, от процесса поклевки, это безусловно, это эмоции, как бы, и вот эмоций не хватает. По остальным вопросам все супер просто, место спокойное, тихое, тут вот дикая природа, столкнулись вчера с ней, очень интересно, то есть в принципе так все отлично. А поподробнее расскажи, как столкнулись с ней? Ну что, тут местные, я вчера с ним имел беседу, и он говорит, койоты вас не мучили, я еще удивился, какие койоты, где мы и где койоты. Ну вот, видели фонариком светишь, они подошли довольно близко, метров, наверное, 30 были уже от нас, стая, глаза светятся, завывают, то есть... Ну, такие эмоции, конечно, интересные, понятное дело, что страха не было, но не очень приятно, скажем Ну, далеко так. отходить в туалет не хотелось. По... Дальние даже удочки я не пошел проверять, так они всю ночь постояли, потому что мне не хотелось туда отходить. В принципе, так. Как гурманы, микс, говядина, свинина, классический рецепт, от нашего шеф-повара, ну. от мега-шеф-повара. Завтрак. Турист. Завтрак туристов, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну что, Время, где кортик? Мам мамки нет. Да нет. А да, может быть, Валерий. Он э, правильно поступает, кабанчиков, свиней прикармливает. Да. И тоже вы там рыбу. Что ж, друзья, вот так заканчивается наша дунайская трехдневная история. Как вы заметили, в этот раз трофеи нас не порадовали, но мы очень хорошо провели время отдохнули душой, набрались сил в единении с природой, оторвались от городской суеты и едем домой в прекрасном настроении. Если вы хотите присоединиться к нам в следующих выездах, следите за анонсами в наших сообществах. Ссылка будет в описании и в первом комментарии к этому видео. Всем удачи, всего хорошего, встретимся на рыбалке, пока. Женя, ну что, спасибо тебе большое. Всегда рады помочь. Я надеюсь, для наших подписчиков, как и всегда, все для клевого, вы это клево. видите ситуацию, люди приехали с Одессы тоже вот, по вашему каналу. Да, то есть по, по ссылке да. в описании можно найти будет Женю. Если вы говорите, все для клевого, это клево, скидка 10%. Как обычно, как в прошлом году. Женьке, спасибо. Да. Все, да, да, до новых встреч. Давайте ждем гостя.